Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня произошло счастье для тех людей, у которых имеются малого item-левела кусочки сета, или вообще, например, не было сета до сегодняшнего дня. Открылся катализатор вдохновения. И теперь, после серии квестов, можно делать себе комплектную вещицу из какого-либо эпического предмета. Само собой, это замечательно, это круто, но у многих людей, что парадоксально, возникает вопрос «А где находится катализатор вдохновения?» Сегодня полностью отвечу на этот вопрос, нужно перед этим взять определенные квесты, и все будет продемонстрировано. Захожу не на ДК, а захожу на Воина, потому что на Воине еще у меня не сделаны никакие вводные эти квесты, на ДК уже все полностью реализовано, но и на ДК тоже чуть позже придется зайти. В тот момент, когда мы зашли в игру, мы влетаем в эту самую высокую башню, которая находится в столице. Нас интересует дозорный Коранос. Именно он дает нам квест на катализатор вдохновения. На карте он даже вообще никак не обозначен ни обычным квестом, ни жирным квестом. Наверное, поэтому у людей возникают такого формата вопросы. Берем у него квест. Задание. Пробуждение машины. Сиг за каталист. Найдите катализатор возрождения. Ну идем искать. Нам его даже искать не нужно. Мы просто-напросто летим напрямик полторы тысячи метров. Метка на карте от взятого квеста имеется. По факту все. Мы нашли катализатор вдохновения. Теперь мы знаем, где он находится. Но после сданного квеста у людей возникают вопросы. А где мой заряд? Почему я сразу не могу переделывать вещицы? А чтобы переделывать вещицы, вам после этого дадут задание под названием «Катализатор возрождения». Суть в том, у этого задания, что вам нужно делать различные мировые события группового формата. То есть, например, варка супа, которая довольно-таки актуально дает нам мешочек алхимических приправ. И суть еще в том, то, что когда мы делаем на любом персонаже этот суп, завершаем там 5 поручений, сдаем этот квест еженедельный, мы заполняем полоску, 100% Для получения этого заряда Который раскидывается на весь аккаунт То есть, проще говоря Мы усилиями всех персонажей Получаем заряд для всех персонажей По одному То есть, я зайду на друида У меня будет один заряд Я зайду на ДК У меня будет один заряд Я сейчас на воине У меня тоже будет один заряд Окей, продемонстрирую Вот он теперь Пишется белым текстом. Могу превратить, сделать себе сетовые вещицы. Зайду на ДК, и там тоже будет заряд. Потому что формат заряда — аккаунт white. Зашел на ДК, лечу до катализатора. Несмотря на то, что квест изначально был взят на ДК, на заполнение полосы Как мы помним, я сдал его на воине И, то есть, кликаем также по катализатору Да, есть заряд, могу любую шмотку выкрафтить в сетовую, если она таковой является В у нас делаются шапки, плечи, нагрудники, перчатки, ноги Если мы прокрутим запястье, плащ, ступни, пояс, то у них просто статы поменяются все Дополнительной информации накидал, на главный вопрос ответил, думаю, вопросов более иметься никаких не будет. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!